Дорогие друзья, сегодня мы поднимем несколько провокационную тему, потому что понятно, что, с одной стороны, гиподинамия ⁇ это объект, который достаточно легко пинать и обвинять его, потому что, в общем-то, это достаточно тривиальное понимание, хотя мы постарались добавить к этому тонких нюансов. Но возникает еще один важный момент, заключающийся в том, что сегодня мы видим в новостях о том, что даже... Элитные спортсмены, спортсмены высших достижений, футбол, легкая атлетика и много где еще, баскетбол и так далее, оказались среди заболевших тем самым коронавирусом и, в общем-то, испытывают проблемы. Как получается так? Казалось бы, люди двигаются много, на пределе, активно и так далее, дышат вроде бы интенсивно, а как же так получается, что и они в том числе уязвимы. Вот смотрите, мы... Когда мы вообще работаем с, со спортсменами высших достижений уже давно, уже много-много лет, и когда мы рассматриваем, как работает их грудной и поясничный отдел позвоночника, как работают их реберные промежутки и реберные дуги, как работают реберные позвоночные сочленения и как работает их диафрагма, мы всегда у них находим определенный Дефицит. То есть, получается, что где-то у них являются, в легких есть слепые участки, которые, несмотря на огромный объем нагрузок, у них не вовлечены по какой-то особо своей причине. Либо это детские проблемы, либо это проблемы когда-то перенесенных вирусных заболеваний, либо каких-то осложнений, да мало ли что может быть. Но мы это точно можем видеть по тому, как работает биомех... вернее, по биомеханике грудной клетки и всего торса. И тогда мы начинаем эти участки целенаправленно и специфически востребовать. И что мы видим? Мы видим, что люди, которые чувствовали себя совершенно здоровыми, начинают кашлять, начинают эти участки легких включаться, раздышиваться, и начинается некий вот такой процесс отхождения мокроты. А ну и так далее. до отхождения мокроты это уже потом, а сначала просто появляется сухой, вот такой лающий, хриплый кашель, причем с неким резонированием всей грудной клетки, и этот кашель часто принимает, ну, такой достаточно, ну, кашель взахлеб. Ты часто говоришь о том, что внешняя функция, даже, скажем так, мирового уровня, эта внешняя функция не является, то есть чисто лакомоторной, не является тождественной высокому качеству внутренней физиологии. То есть вот этот момент, пожалуй, стоит осветить подробнее для того, чтобы как раз и раскрыть дальнейшие нюансы того, что связано с тем, как получается, что спортсмен мирового уровня может оказаться в такой ситуации. Смотрите, даже в спорте высших достижений спортсмены биомеханически не идеальны. И, допустим, этот спортсмен играет по левому краю, этот спортсмен больше играет по правому краю, или еще какие-то особенности. У них есть некие вот эти конфигурационные конформационные ограничения. И если они имеют место быть, значит, у них есть что снаружи, то и внутри. Значит, и внутри тоже будут какие-то асимметрии, а связанные с этим э, про, пропуски, пробелы в работе насосно-дренажных систем. И именно на фоне общего благополучия эти участки могут быть больше или меньше, но они себя проявят только в ситуациях, когда вот возникнет такая агрессия со стороны каких-то вирусных инфекций. И ведь не удивительно, что мы часто говорим, что после любого вирусного заболевания любому спортсмену высших достижений нужна соответствующая реабилитация и восстанов... или восстановительное лечение, как хотите говорить. Но оно и будет направлено на то, чтобы с одной стороны минимизировать и обнулить Побочные все эффекты или осложнения и так далее. И главное это полное восстановление, а не частичное восстановление с какими-то ограничениями в их будущем функционале. То есть, по сути, мы, если продолжим эту тему и иллюстрировать, то можем сказать, что даже у спортсмена высших достижений, если мы примем, скажем так, его общую функцию легких за 100%, то в каких-то элементах гипервостребованных может быть гиперфункция на уровне 120-130 и так далее процентов, а в элементах, которые оказались невостребованными, может оказаться ситуация 70-80% и так далее, и поэтому... Казалось бы, на общем фоне оно будет нормально, да? но с другой стороны вот этот разрыв и возможно он будет приводить к повышению уязвимости. Этот подход имеет место? Имеет подход место такой подход, что вот смотрите, допустим, участвует легкая в общем объеме газообмена на 90%. Что такое 10%? Кажется не так много. Но если эти 10% вовлечены в процесс вирусного инфицирования, то ну, надо сразу говорить, что это будет эпицентр повреждения, а рядом с эпицентром повреждения дальше будет пятно повреждения. И значит уже захватит еще кусок линочной ткани, и уже теперь 10% превратится в 20, 25 и 30%. То есть в очередной раз ты подводишь к одной из своих любимых аналогий, что инфекционные заболевания как таковые где-то для лучшего понимания можно сравнивать с теми самыми ожогами и травмами. Как бы процент, с которым организм может справиться сам, который требует вмешательства и который в любом случае требует потом восстановления. Конечно, потому что любой, мы же знаем, что вот, допустим, есть место перелома. Это эпицентр. Но вовлечены будут как минимум, кроме со самой, самого эпицентра травмы, будут еще вовлечены все смежные ткани. И все, все остальное выпадет из этой функции и пострадает. Поэтому мы всегда говорим, что любая... Вот такая ситуация, когда произошло даже инфицирование вирусом гриппа, самым безобидным, и то оно имеет последствия и некое понижение, понижающий коэффициент. То есть в этом случае мы как раз и возвращаемся к разговору, который мы постоянно пытаемся внедрить в практическую часть, как раз к разговору о градиентах здоровья. Да, о том, что в данном случае не важно с какого уровня человек начинает, с высокого общего уровня или с низкого общего уровня, но подход градиентный требует двух Основных составляющих, с одной стороны, для данного человека оценка его собственных слабых и сильных звеньев, у кого-то это может быть 50% и 70%, у кого-то может быть 120% и 90%, да? А с другой стороны, граниентность подхода предполагает собой, что мы будем переходить постепенно, двигая планку вверх для каждого из них, независимо от того, откуда ситуация начинается. Так точно.